Сири Народное славянское радио. Поехали! Продолжаем разговор. Ну ладно, давайте тогда перейдем на вопросы. Хорошо, переходим на вопросы. В самом начале появился вопрос от Миколаевича из Тараховки. Вопрос эфир. Есть бестопливные, есть бестопливные выработки силы? Если да, то чертежи в студию. У тебя есть такие бестопливные, ну то, что говорит, БТГ, бестопливные генераторы? Или этим вопросом ты не занимаешься? Я адресую это к волосатому Валерию. Он живет в Брянске. Он, у него четыре книги написано про эфир. И как брать силу из эфира. Чем Тесла занимался. Вот. И как из него брать? Уже он в солидном возрасте, спешит кому-то отдать. Но я не знаю, сейчас я не встречался уже. Я вот информацию имел год назад. Сейчас он нашел потребитель этой вещи она вы же знаете что вот таких ученых убирают так вот если они такие люди есть разные вот по принципу тесла они есть и уже по интернету проскакивали у меня таких чертежей нет я такими вещами не занимаюсь но великолепно понимаю что это все реально mm -hmm. хорошо будет у нас с тобой кое чем поговорить идем дальше так, Виталий Микиров, за этот вопрос. Что такое чакра? Для русского уха непонятно. Поясните. Я перезаписать тотальную ложь на правду… А перезаписать тотальную ложь на правду никак нельзя? То есть что такое чакра и что такое тотальная ложь, которую надо переписать? Так, два вопроса. Давай разделим первая чакра, что она из себя представляет. Ну, у нас их больше семи, конечно. Я буду о тех, к которым мы привыкли. И названия я их тоже не хочу использовать, потому что они по-разному. Их можно называть. Но есть и не 7. Я могу их показать. Значит, вот две односторонние. Это верхняя чакра, которая на, на лбу. Лоб – это, если я тебе могу показать, это высшее, высшее место на голове. Высшее место. А это чело. Да, то, что, лоб, то, что лбом называют, это чело, да. Все говорят наоборот, поэтому это запущено специально, чтобы мы силу направляли не по адресу. Так вот чакра, которая копчик и на лбу, они односторонние: сверху правовращение, вращение, а снизу левое вращение. А остальные двойные, это воронки, воронки по приему и, и выдаче силы. По вот самый настоящий представь себе воронку. Допустим, вот начало вот здесь она спереди и сзади два потока встречные. И так по всем чакрам. Вот чакра это воронки чисто по обмену силы, а эта сила идет тоже вращение спиралевидной. спираль. Все движется по спирали. Есть еще такая руна чакра, которая обозначает одновременное вращение и в одну, и в другую сторону. Поэтому чакра, в общем-то, ну, если разберем по-нашему, то это будет вполне наше, в общем-то, понятие, а не индуистское, как нам приписывают. Это все древности наши. Совершенно верно. Вот, об этом я и сказал: что вот эти места наиболее энергетичные, вот эти паристические сущности, садятся и закрывают проход сил. Ну а где они расположены, я думаю, знаете. Если нет, вот мне ну, вот, жена принесла картинку, я могу показать. Да, в, в интернете есть картинки, где представлены ну, это, вертикальные это. чакры. И вот две еще на уровне плеч, и левая, да, Лада, а лилия. Угу. лилия. Лилия и лада, их еще называют. Угу. Лада и Лили, да. да. Хорошо, с этим разобрались. То есть, с чакрами или еще пояснишь по чакрам что-то. Да, нет, достаточно. Идем думаю. дальше. Так, а переписать тотальную ложь на правду никак нельзя. Очень можно. Все зависит от твоего понимания и восприятия. Если ты еще как можно, все делается на основе любви. На основе любви это происходит. Она самая мощная преобразующая сила. Но самое главное твое осознание отделение лжи от правды понимание разве развлечение когда ты это делаешь ты, конечно для духа твоего э, приятнее что принимать правду и пользоваться правдой это что же тоже сила она тебя будет укреплять вот. а ложь она разрушает и когда тебе хорошо от какой-то информации но опять же зависит от того от кого-то изначально я вот пользовался этими вещами, открывал Библию, первую вещь первое бытие, первую главу там Бог сотворил человека а во второй главе Господь Бог создал из праха земного то есть склонно сделал вот как ты считаешь сам от кого твой первородок или сотворенного Богом или созданного Господом Богом. Это совершенно разные субстанции, это разные вещи. Клон, наклонность. Вот для чего планируют. С определенной наклонностью характера, мышления, поведение Поэтому от кого-то сам прими решение, по тому пути ты и пойдешь. Тебе определись Определились, конце концов, да? Конечно. Да, ты определился и хочешь быть солнечным и жить по Ра Вед по Ра Веданью, так она и будет. Пусть даже твой предок был от Господа Бога, ты можешь это осознанием своим себе изменить все это. Какую-то силу будешь принимать и что-то будешь делать. Вот ты по этому пути пойдешь. Mm -hmm. Так, хорошо, идем дальше. Так, так, так, так, так вот. Вопрос в эфир. Здравия сказителям долгих лет жизни. Дедушка, очень рад тебя слышать. Давненько не видались. 29 числа была очередная зачистка. Вот яркий пример. Пирамида голода развалилась. Что будет в следующем? Мавзолей? Дедушка, крепко обнимаю тебя. Благодарю. Благодарю. Я посмотрел, и был я в той пирамиде. Я по походил вокруг нее там негативная сила она создана не по тем пропорциям и не теми людьми потому она и развалилась и вот все и не случайно все люди которые там были обряд провели вышли и когда же жах да? и жахнул упала. не случайно все а как это произошло предварительно погас свет чтобы люди оттуда вышли все. А если бы свет не погас, люди погибли. А кто выключил свет? Вот разумное существо делает. Все вокруг разумное на определенной степени. А Земля миллиарды раз разумнее нас и сил в пространстве разумных. Но Светлые существа, вот тоже нужно развлечение иметь. Светлые существа, светлые агрегоры. эгрегор мне не нравится, это непонятное для меня слово. Агрегор ⁇ это агрегат горный. Агрегаты всегда из чего-то состоят из основных частей. Так вот, светлые агрегоры, светлые силы себя не навязывают. Пока ты их не, не обратишься к ним и не попросишь, тогда не рады тебе служить. А темные силы себя навязывают. Они создали огромную сеть посредничества навязывать себе. Вот и различай, кто тебе чего навязывает, значит, это не от светных сил. Mm -hmm. Ну хорошо, с пирамидкой разобрались. Кто выключил свет, тоже понятно. Что будет дальше? Вопрос-то там в такой, с в Чемовзолей или что-то другое? Может ты Морзолей... сейчас сейчас такое ляпни, что потом радио закроют? Я не пророк, я просто чувствую, что должно быть. Конечно, мавзолей, но ну, нехорошо на кладбище танцевать и всякие устраивать шоу. Это же красное кладбище, это красную площадь, превратили в кладбище. Неправильно это. Неправильно. И я не буду всю технологию, есть информация, наберите Зикурат. Мозгле и все найдете. Как он создан, для чего создан, и в какое там отношение сенин имеет и как он работает сейчас. Резонатор. Вот там, если кто знает, что такое директивная антенна на крышах стоит, да? директорная антенна. Вот полуволновый вибратор сзади, вот директор большой отражающий. Первое формирует э, диаграмму направленности. Так вот гум. Вот этот вот мавзолей, дальше треугольное здание за стеной. Вот эта вот антенна. А с острого, острый угол куда направлен? На восток, а всю Россию-матушку. А какая информация заложена была в мавзолее? Конечно, его убирать надо. Я сомнений в этом никаких нет. Mm -hmm. Ну раз Красную площадь затронули, давай немножечко по ней пройдемся. Известно, что в стене, Красная площадь, которая ну, выходит на Красную площадь в э, стене. Там заложены урны с прахом известных людей. Mm -hmm. Что ты про это скажешь? Прах это все-таки уже не покойник, это нечто другое, но известные люди разные там. Вот что ты скажешь про кремлевскую стену с, прахом, урном, с урнами праха? Знаешь, больше для... я же всегда говорю свое мнение: более негативное значение имеют бюсты чем вот это орна с прахом. Потому что пока люди помнят об ушедшем великом человеке, он не может превоплотиться. Поэтому это тоже неспроста сделано. Расставлять бюсты и памятники. Этим ослабляет народ, ослабляет живущие разумные существа. А здесь тело не привязано, то есть дух не привязан к телу, он сожжен. И прав несет уже какую-то такую информацию, очищенную огнем. Дальше идут наработки мыслей людей. Вот к этому окошечку, если люди приходят постоянно страдая, здесь становится источник силы левого вращения, разрушительного. Вот в таком ключе. Ну а в любом случае, это э, вот на всем протяжении кладбища. если идешь по территории земли ровненько площадь 5-6 метров кстати это и отражает сетка кюри земля накрыта двумя сетками сетка Хартмана, у нее плоскость параллельно диаметру а сетка кюри под 45 градусов этого прямоугольника находится к северу так вот 5-6 метров идешь слева вращение меняется на право вращение это так себя земля гармонизирует а вот на территории всего кладбища какого-то размера не был а рамка выскакивает в левую сторону крутится из рук вырывается то есть вот на красной площади вот эта часть справа это очень мощная негативная сила и она разрушает кстати, я не знаю, с какой стати, Путин уже не был там, на мавзоле это не стоят теперь уже. Уже понимаешь, что это такое. Угу. Хорошо, Еще вопрос. Вот не на Красной площади, а так туда, при входе, там есть вечный огонь, угу. есть место, где часовой стоит, и дальше угу. идут места, такие тумбы, с землей городов-героев. А вот это место как ты охарактеризуешь, охарактеризуешь? Что ты про это скажешь? К любому. Вот огонь — это очистительный огонь. А если возле этих камней нет, этого огня, ощущений нет. И этот памятник о страдании великом, о мужестве великом, о геройстве великом — и поэтому мне возле них находиться не очень хочется. И Но это, ты... место, это место их или это не место их все-таки, как ты думаешь, если это все-таки о великом? Я думаю, что это не, не, не место. Не место, потому что надо прозреть. Каждый человек все меняет. Все меняет своими мыслями. Если люди приходя, особенно те, которые пережили этот период войну, и приходя, они вспоминает это все. Информацию вносит в этот камень. И он запоминает все. Вы видели смеющийся человека у этого камень Я нет? Вот в этом ключе. Я, его надо ощущать Или э, устройство специальное делать, тоже что посещать Тогда будет нормально. Но нельзя. Когда мыслишь ты на негативе, ты сам себя разрушаешь и пространство себя разрушаешь. Ничего нельзя, к сожалению, вспоминать. Понятно. И, если ты вспоминаешь, отправляешь туда силу, которая тебе не вернется. Угу. Хорошо, идем дальше. Я Гриша задаю этот вопрос. Всем крепкого здравия. Вопрос эфир. А знает ли сказитель, что дьявол это бешеный бык? Знаю. Вот знает. А это всегда подмена образов. Вот смотрите, кто там, есть у компьютера. Вот мы с вами встретились зря или не зря. Конечно, более 90% отвечает не зря. А не зря смотрите на меня, не зря это вот так. Вот это есть подмена образов. Хозяин всех бесов, но дьявол этот принят, я им пользовался почему? Стремлюсь не обижать чувство верующих. Дьявола принимает все, и верующие, и неверующие. Поэтому я этим словом воспользовался. Я бы сейчас пользуюсь другим словом, но в эфир пока не хочу. Понятно. Идем дальше. С бешеным быком разобрались. Баян, вопрос в эфир. Проясните, пожалуйста, разницу между правду и истину. Благодарю. Угу. Правду я уже объяснил. да? Веда божественная. Правда. И как ее почувствовать, я тоже сказала. А истина, тут буковка поменяна. Приставка из, она правильная. И до 10 октября 2018 года ее не было. Было из. А кодирует наше слово по-разному. Вот эту приставку вместо приставки его окончание ставят. Поэтому образовались всякие измы. Что такое анализ? Поставь приставку на свое место, получается изанала. А чтобы мы не понимали, ее поставили в конец в место окончания. Поэтому слово истина и с поменяй на з. Получается истины. А что такое истина, знаете? Вот это моя мысль. Понятно, идем дальше. От Владимира Змитич вопрос: Здравия, Владимир Николаевич. Иногда очень Здравия. сильно хочется дать супруге в лоб, а через некоторое время <связь>, вроде и не хочется. Что делать? Интересный вопрос. Знаете, что вот я попытаюсь пытаться это пытать себя. Я разъясню. Этот момент на фразе Возлюби врага своего и благословляй проклинающих тебя. Еще один принцип мироустройства. Все основано на, на информационно-силовом обмене. Так вот, когда ты врагу посылаешь любовь, она высокочастотная и очень мощная, и очень мощно преобразующая. Она точно идет по адресу. Ты его представил, направил к нему любовь, она никуда не уйдет. Она точно будет работать до тех пор, пока не исполнит свое предназначение. Наверное, помните, как а, а, Райкин, а, пиджак одел, у него там вешал, что это мне мешает? Вот точно так же врагу эта любовь будет мешать. Она будет, если он пробудится и подумает: вот, что я сделал не так. Ура, мир светлее стал! Что с тобой происходит, когда ты отправляешь любовь? Тогда ты, тебе, ты частичку силы отправляешь, формируешь внутри мысль свою. Но Творец тебе с лихвой через лоб вернет, по которому ты хотел жену ударить. Вот. А, и поэтому ты не теряешь силы свою, и мир изменяешь. Но когда ты посылаешь агрессию курагу, ты себя разрушил прежде всего. И чтобы остаться таким, тебе надо восполнить эту силу. То есть ты дважды потерял силу, но в этом случае Творец тебе не не даст силы. Это за счет внутренних резервов каким-то другими путями, но не естественным путем. Поэтому, а когда ты отправил вот эту агрессию э, к врагу, а он на этих частотах живет, а он укрепился, ох, как я хорошо сделал, да я буду продолжать опять так же жить вот как надо эти вещи понимать и когда появляется желание кого-то наказать а кстати физически это наказание даже легче чем э, вот, на уровне э, мысли. очень опасно мыслить за глаза и обсуждать за глаза я даже вот наблюдаю и можно даже такую сказать что если, э, у женщин если отнять да, у мужиков у многих тоже а, сплетни а обсуждение других то им не о чем говорить будет но ну, а, поэтому физическое ты ударом что такое удар это будет стресс тебя сотрясет а вот вместо удара всегда прилипнет вот та сущность которую я показывал вот очередной пятно непременно это случится И именно в момент стресса переход на низкие вибрации подключается они а каждый умеет их сбросить, убрать их. И ходит, и живет, она растет у этого человека и управляет потом им. А что происходит, вот когда ссорятся люди близкие, вроде бы, да? Слово заслон, потихоньку-потихоньку начинает разгоняться. Кто их раскручит? Вот эти сущности, которые слетают, они начинают управлять. плод до драки, когда потеряя силу, сядут. А что же мы наговорили Что произошло, как теперь жить? Они не соображали уже, что делали. Это сущности раскручивает. Это чтобы вытащить всю силу из них. Так что лучше даже и мысли не должно быть. Вот сейчас время пришло такое, что прежде чем помыслить, помысли. О чем ты будешь мыслить. Понял, Владимир Возмутище. Так что мотай на ус. Идем дальше. Елена Сегодня. Я хочу рассказать, что такое намотать на ус, расскажу. Давай, давай. Значит, это был прибор такой э, уст назывался потом ты забыли остался уст. основа узелковой письменности это примерно вот в руку размером точно также э, поменьше немножко в центре а как кулак и локоть пошире и вот через нее были прорези куда проходила основа узелковой письменности так это был уст назывался так вот э, а в этих прорези еще углубление куда навязывали ниточки и узелком, вот такая узелковая письменность была в каждом доме. Потому что бумага или кожа были очень дорогие в свое время, они такие были, и сами тем более делали, и скопил, конопли и так далее. Узелковая письменность была очень сильно распространена, и поэтому в нашем языке это очень много таких вещей. Вот, я на Радио Гамаюн раскрываю эти вещи, и даже раскрыл там, что такое на короба. Что это такое? Так вот, это уст. А тер — она же глухая, выбросили из обихода, стремятся тоже, и подхватили на уст, намотать. Это вот что такое из узелковой письменности. Станок такой был для узелковой письменности. Уст. Так что «мотай на уст». Владимир Азматич. Ладно, хорошо, хорошо, идем дальше. Елена777, вопрос эфира. Здравия! Скажите, пожалуйста, почему сарафаны на Руси красного цвета? Благодарю. Ну, тут однозначно у меня нет сути. Но поскольку химических красителей тогда было мало, и вот природные красители, они были естественные, да? и легче было всего на архи. И вот эти цвета, которые были основные, то это были природные. Я думаю, что чисто черных природных цветов не было. Да, вот чернозем какой-то, кстати, он есть, но им красить, он все равно легко отмывался. А вот таких... Ну, сажа, сажа, наверное, самый сажа такой черный. Я тоже, тоже закреплять чем-то надо было. Ну, закреплять, да, да. Вот, обязательно нужно быть закрепитель. Поэтому для меня, для моего понимания, красный цвет это агрессивный свет. Неспроста же быков показывает красную тряпку, что он бросается, торадоры. Он бросается на этот цвет. Да, я еще в детстве испытал в красной рубашонке, как корова на меня бросилась. Вот раздражает красный цвет. И меня раздражает. Мне не нравится красный цвет. Это низкие вибрации, и когда ты переходишь на высокие вибрации, начинаешь это понимать. А опять же, матрица-система стремится нам привить, развить чувство такое, что то нам должно нравиться, то, что нас разрушает. Это мое мнение. Но обратите внимание, кто носит черный свет. Вот и делайте выводы. А красный свет чуть повыше черного. Угу. Хорошо, но все-таки, значит, на Руси, получается, красные сарафаны делали потому, что легче всего было откраситель достать, да? Да. Ну да. угу. и слово красный, красивый, они какие-то все же созвучные, поэтому легко и было принято, что красный это красивый. Это созвучные слова. Образ один тоже не ну вот я с тобой здесь согласен, почему? Потому что красная девица, не то, что она там это, после бани красная, да? Красивая. Да? да, красивая. Красный сарафан тоже может быть красивый сарафан, не обязательно, что именно красный с точки зрения цвета. Логично. Поэтому ты не шей мне, матушка, красный сарафан, не входи родимый попусту в изъян. Вполне да. возможно, что это было отношение именно к красоте этого сарафана подвенечный, да, то, что называлось, или для брачного союза, для, для семейного союза, потому что брачный – это все таки не то, а для семейного союза. Совершенно? Вот, и красивый. Да. Ну, ладно. Так, Алексей, Алексей, я благодарю тебя за подсказку. А вот твое имя я бы тоже называл не Алексей, а Олег-Сей. Две буквы исправить надо. Исправляй, Когда... называй, как, как считаешь нужным, называй. Потому что А – это обратное. А Олег-Сей, Сей-Олег. Олег — имя Витязи Волхов, древнейшее славянское имя. А подтверждение. Я, я, я понимаю, к чему ты клонишь. Как тебе нравится, так и называй. <сосы> <сосы> Идем дальше. Миколаевич Страховки, Староховки, вопрос в эфир. Как с медом консервация делается? Что из природных средств помогает от облысения? Ну, ты на меня смотришь, я этим вопросом тоже не занимался. У меня тоже светлая головушка когда захожу куда-то я светлее становится вот Но я потерял волосы работал на станции где свечи было больше мегаватта представляете печка свечи печка на кухне это самое негативное устройство на кухне так вот такая печка только мощность -то, намного порядков выше И вот я в 27 лет потерял все волосы а почему-то борода сохранилась, слайбу еще как правило, теряем зрение, потому что разрушается вот все излучение и зрение, и, и, и яичники. Они жарятся. Но я почему-то не, или у меня такая крепкая закваска была, или еще чего-то, или образ жизни, я не потеряла Просто волосы на себя приняли весь основной удар, который сверху. Да, вот а, то, мы... то, что, а то, что нужно было функционалу, все осталось, в том числе да. и борода. Угу. Поэтому я не знаю как, но как обычно уход за кожей, это питание вот нужно, в том числе и, я знаю, мыться надо не этими средствами, которые есть, если сейчас они еще есть. То есть дать питание для луковиц, которые там есть. Для этого вот надо пользоваться естественными, Конечно. ну, как типа щелоком мыть, да укреплять настоем, о, очень важно, крапивы. А, настоем крапивы. Потому что крапива, а, она же созвучна с кровью. Я уже рассказывал о ней. Же, а, и вот питание от, от настоя крапивы великолепно. А, вот такие, что ли, примочки делать. Угу. Я понял. Еще слышал такой интересный совет, когда начинаются такие процессы, поскольку волосы имеют основу луковицы, угу. да, там в голове луковица, вот и сам да. произнес слово. То в этом случае берется луковица и втирается луковый сок, прям выжимается. Не пробовал на себе, не знаю. Может быть, поможет нашему слушателю из страховки, Миколаевич, бери луковицу, дави и втирай. Вдруг поможет. Опять же, есть на созвучие не просто название. Названия всегда должны отражать предназначение. Поэтому нам подмену образу и делать, чтобы мы разрушались. А это если это сохранилось, это будет так. Но прежде всего, кто уничтожает это? Недостаточно питания – это первый фактор. Вот Когда человек слабеет, вот когда у него, как говорится, на глазах, на глазах сохнет, силы теряет, вот тогда начинают попадать волосы когда человек здоров они не выпадают значит не хватает каких-то витаминов не хватает питания вот ту же самую крапиву во все салаты 2 3 ложечки э, и замочи водой на 5-10 минут и вот этот состав выпить это такое мощное питание причем все что нужно для организма там есть а не хватает питания поэтому это первый фактор когда теряется волос Лучше их восстановить организм, и тогда, когда не погибшие луковицы, они начнут восстанавливаться. Конечно, массаж нужен, массажные щеточки нужны, чтобы кровь поступала. Без крови ничего не бывает. Угу. Угу. Согласен с тобой полностью, что и массажировать надо обязательно, так сказать, двигать, чтобы крови застой не было и других веществ застой вот не я было. Двигать, вот я не двигать, а не помогает уже. Я потерял. Я могу двигать кожей на голове. Упустил ты момент, да? Надо было раньше шевелить. Репку надо было раньше морщить, так ко мне знакомить. было 60-е годы, я тогда ничего этого не знал. Понятно. Так, ну там был первый вопрос по поводу консервации. Как медом-то консервация делается? Просто-напросто помыл, обсушил и жидким медом залил. Все. Вот и все. Главное, чтобы подсушить. Не, не разводить водой. Да да, да, да, да, да, да. Реплика эфир от Петра Степановича. А вокруг нас самолеты землю травят. Конечно. Что с этим делать? Стингеры закупать, иглы. Что там еще есть у нас? Надо... Самооборону производить они только земля тоже еще умышленно злонамеренно химтрассы используют Р -р -р распыляет микробы кто такие микробы микророботы для управления нами самолеты конечно это результат цивилизации технократической цивилизации духовная цивилизация самолеты не нужны мы можем могли перемещаться сами куда хотели мгновенно Процесс этот описан у Владимира Мэгре, абсолютно верный. Когда ты себя разлагаешь, что такое человек? Это информация, и плюс сила, форма собрана, да, вот этой информации Так вот, ты себя разобрал, информацию перенес куда угодно, на любую звезду. А там сил достаточно. И собрал себя, только либо не в агрессивной среде, или просто летать. По воздуху тоже нормально, когда ты будешь понимать, что такое гравитация и как ее нарушить, так строились свои пирамиды и так далее. Угу. Хорошо. Так, дальше Миколаевич уточнял к своему вопросу про консервацию, можно ли смешивать с теплой водой для увеличения числа консерванта? Ну, ты уже ответил, что не надо, должно быть все сухо. Надо сухое. высушить в комнату, где да. плату высушить, залежит к угу. и залишить И идем дальше. Следующий вопрос от него: а как испечь хлеб? Из ржаной муки. Ты нам лекцию про хлеб прочитаешь, как и Или отошлешь куда-нибудь, где это все уже написано. Набирай в интернете, и там очень много правильный подход с любовью, с правильной пшеницей, и без дрожжей на дрожжевой закваске. За пять суток из любого взращивается закваска, из любой муки. и вот только на ней это будет здоровый хлеб. Uh -huh. Ну, надо, наверное, открыть секрет, что все равно там будут дрожжи присутствовать, только они природные, а не те вот искусственные, совершенно... которые сейчас применяют. И вот эти вот природные дрожжи, они нейтральны для человека. Почему? Потому что при испекании они себя ну, уничтожают, и больше для нас а они там, не да. вредны. А вот те, которые искусственные, уже хлебопекарные сейчас, то, что это большинство информативные, да. да, вот тут уже беда с этим делом. Так что изучайте азы хлебопекарни, хлебопечения, испечения и так далее». Дальше как-то так из Ютуба задает, ну так он как-то так из задает вопрос, почему, кстати, автор, то есть ты, очищает, отрицает слово энергия, но признает слово информация и атом. Так, потому что я, опять же, я сказал, принимаю своим сердцем. Если мне это понятно, слово информация, и она отражает реалии принципа устройства мира. Я это принимаю, потому что все иностранные слова, это что, наши, сходи, слова сходили за границу, они были искажены и вернулись к нам. Все они вот прошли вот такую стадию. И я воспринимаю сердцем, что мне нравится, что не нравится. А энергия, энергия вот эта буковка К, «э», которая появилась 1710 года. Я их все подвергаю сомнению. И мне она непонятна. А агрегат горный мне понятно. Я же уже объяснял. Агрегат это то, что состоит из много частей. А то, что агрегоры агрегор, созданные людьми, это что он подразумевает? Это конгломерат подобных человеческих мыслей. Опять же, принцип устройства мира не разноименно притягивает, а подобное притягивает подобные. Поэтому собирается подобные мысли все паразитические эгрегоры именно агрегорь так запущены нескольким э, определенной группы людей а потом они организуют подпитку этого агрегора а этот агрегор потом управляет людьми поэтому для меня агрегат горный понятно а эгрегор непонятно Горный это высокие вибрации где-то на высоких вибраций не, не на горах где-то а по вибрациям от развлечений где -то. И но и внутри нас, если мы на волне с этим агрегором значит что идет взаимодействие. Моего а он нами управляет. А если мы начинаем уходить от него, он нас начинает дискомфорт создавая, сомнения закладываются, а дискомфорт складывается через наши сомнения. А сомнения в состоянии сомнений ничего не задел. Всегда будет ошибка. Uh — -huh. Ну, кстати, «горный» — это не только про «горы», вот «горный», то есть «высший». Это в русском языке сохранилось, uh -huh. что «горный», но ну, да, «высший», «божественный», то есть «выше uh -huh. других». Поэтому здесь никакого противоречия нет. Другое дело, знаешь, меня иногда все таки несколько настораживает, что мы так... Да, понятно, что все слова были наши, но большинство слов было наше. Они погуляли, походили, там немножко испачкались, исковеркались, вот нам вернули. Но Меня всегда... Вот, как-то так свербит внутри. А может быть, все-таки, находить те первоисточники тех слов, которые пошли погулять и вернулись уже в загрязненном виде, докопаться а? до нашего, все-таки и это же ближе, быть, потому что слово это уже выпущенный образ, и если образ искаженный, он же не совсем хорош для нас. Может быть, все-таки стараться находить наши древние слова, которые ну если ушли туда, то вот вернуться им очищенными обратно, то есть возродить их. Да, подме... надо возвращать наши слова, иностранные убирать с оборота. Это непременно нужно это делать. Я соглашусь, здесь, вот когда начнет открываться родовая память, а с повышением вибрации Земли это будет происходить, и многие теперь уже это замечают при образовании человека, в чём это отражается. Наверное, кто-то ощущал за собой на несколько секунд потеря вообще памяти это ощущается сознание чистится сознание а после этого все восстанавливается ура у кого-то давление в голове тоже вот воспользуюсь практикой игорь ткаченко есть такой в интернете он предложил практику она очень хорошо работает все пальчики вот так складываете воедино делаете тор перед собой и произносить фразу балансировка. И начинается вот это движение сил в человеке правильно происходить. Вот тор, но а я тоже могу рассказывать очень много, это мощная очистительная система. И давление в голове восстанавливается. Mm -hmm. Хорошо, вот Миколаевич, кстати, предлагает вместо информации применять тождественное, как он пишет, русское слово ⁇ сведение ⁇ Так, сведение, совместное видение. Оно не отражает тот принцип устройства мира, что уплотняется вот этим видением сила. Сила видения взять раскодировать вот опять же но соведение у нас общепринято же как совместное видение отсюда согласное да вот Богу, вот, они о выбрасывает и вместе с появляется это как уже совместно соведение хорошее слово благодарствую мне он, он нравится и нужно его использовать. Соглашусь. А позволь, еще я предложу тебе, может быть, слово весть информация. Весть. информация. Заменить на слово весть. Вот тебе пришло что-то, ты что-то познал, что-то почувствовал, что-то уловил, и весть. Ведь угу. весть это более наше, все-таки менее искаженное слово, нежели да, чем информация. То есть ведание сути это суть, суть стержень, основа ведай. Вот этого, да. Тоже хорошее слово, соглашусь, великолепно. Вот, вот так вот с... приходим, с... видишь, какие ищем слова. Вот это и есть мозговой штурм наш, взаимоуважающих людей. Вот здесь рождается правда. Не истина, а правда. <сосвязь> <сосвязь> в вчерашнем эфире произвела интересная расшифровка слова солидарность, которая идет соль, дар. Угу. Соль. Вот когда там есть пуд соли, или вот как вот сказал наш ведущий приходит, закончилась соль, магазин закрыт. Кому ты пойдешь? Да к соседу пойдешь. И он тебе в дар соль даже говорит. Попробуй только вернуть эту соль себе оставь. Вот это солидарность. Когда друг друга выручаем, когда друг друга вместе делаем. Ну или другой пример. Строим вместе дом, да. Вот пуд соли съели, пока строим. Вот они солидарные. Ратники в бою, да. Пуд соли съедают, кашу варят свою, да. Отсюда соратники, вот тоже совместно, да? Да, Ратники. да, соратник, солидарность и так далее. Вот интересные такие у нас э, раскрытия получается. Ну Отлично. ладно, идем дальше. А то у нас 30 вопросов еще пока еще не накидали. Я уж не знаю, прекратить сбор вопросов или пока пускай идут. Итак, Варлиг задает вопрос. Добрый вечер. Что-то можете сказать о биоритмах? В какое время питаться? Биоритмия и сон. Мало кто об этом говорит, но очень важно. Благодарю. То есть биоритмы, когда питаться правильно, в какое время, что такое биометрия, сон, ну и так далее. Это в интернете есть. Каждый промежуток времени абсолютно оптимально и хорошо работает определенный орган нашего тела. Для отдыха нашего сознания и общего отдыха очень лучшее время с 10 вечера до 2 часов ночи. Это наши, вот когда с природой мы напитываем силу для себя, и главное, разум в это время э, отдыхает. Если в это время не спать, разум будет отдыхать, потом слабеть и слабеть и слабеть. Ты не сможешь производить понимание того ведания, буду пользоваться тебе этим словом, благодарстве. Вот. Не будешь так понимать этот процесс поэтому да, биоритма не существует кстати не просто так нам навязали основатели горы 50 герц альфа головного мозга равен сотни а 50 герц это 100 ударов синусоида а 100 ударов получается поэтому электричество нам противопоказано 50 герц вы знаете, что в Америке, в Англии там 60 герц. Поэтому они существуют. В интернете набирай такое, очень много, опять же, через сердце воспринимай. Да, я знаю, что в каждое определенное время там желудок лучше, в одно время печень, в другое время выделительная система в третье время лучше всего работает. Поэтому надо согласно с этими биоритмами работать. Я сейчас точно не не расскажу, а в интернете найдете. Ты знаешь, мне кажется, все очень просто. Есть такие простые заповеди. Вставай с восходом, ложись до заката, и не кушай после шести часов. Вот, мне Но... кажется, все очень просто, гениально здесь, если ты ложишься до заката. Смотри, что такое пора. Пора вставать и пора ложиться. Ну, пора. По солнцу, Свет. По, Свет. по свету, да, по свету, солнечному, божественному. да. Вот оно и все. Mm -hmm. Ну, все, в общем, в наших словах, и в сказках, и в словах, и в мудрости, и в присказках, все давным-давно раскрыто. Главное уметь понимать это все. Идем дальше. Справедливый мир из Ютуба. Все рассуждают насчет пожрать, одеть тело, погадить, анализ дерьма. Вот как есть, так считаю. А где же дух? душа избавиться от геноцида, Ювеналки, русской статьи в кавычках русской, разврат детей, нарушение законов Рита и так далее. Почему мы все время про вот это вот про низменное, а где про высокое, а где про то, что как избавиться? Ответ простой: в чьих руках находится средство массовой дебилизации? Вот, значит, в их интересах у нас сделать такие. Просыпайся, включай разум дух и живи по нему а что происходит вот человек состоит в основном из шести частей вот процесс как происходит бог в тебе есть дальше есть совесть а совесть совместный бог связь совместная весть с творцом или с господом или с Дьяволом. могу задеть опять чувство верующих Значит, или с дьяволом или с богом совместная весть Так вот человек это есть дальше дух душа тело и дьявол Вы шесть частей процесс управления идет от бога вот туда но когда нас система уцепила наш дух спит мы только душевная часть иисус для чего пришел даровать духа святого разбудить когда мы спим то управление мы становимся заняты своим телом душа занимается своим телом а нашу силу отправляет на паразитические агрегоры не к творцу а на паразитические агрегоры поэтому когда человек при спящем духе он начинает становится телесным человеком быть он заботится о своем теле. И желудок начинает им управлять. И он не может уже справиться с этой требованием желудка. А и желудка кто управляет, опять же, паразиты, которые там живут? Они вот этого хотят, мертвую пищу не хотят. Сейчас очень огромное количество паразитов на мертвой пище основано. Начинаешь употреблять живую пищу, вначале будет отравление тяжких организма будет а потом будет великолепно. Если позволишь, я от себя тоже кое-что да. скажу. Дело в том, что у нас очень часто начинают подменять одно другим, не задумываясь о первом. Вот так хитро я сказал, теперь расшифрую. Дело в том, что прежде чем говорить о продолжении рода, о изменении ситуации в какой-то местности Земли и так далее, необходимо все таки Думать о том, а кто это будет изменять. Если человек хворый, немощный, больной, если он никчемный, что он сможет изменить, кому он сможет помочь? Да ему самому нужна помощь. Поэтому, прежде чем браться за какие-то серьезные дела, необходимо самому быть здоровым. А в здоровом теле, как говорится, с правильными мыслями там и здоровый дух. Поэтому, если мы свое тело не будем содержать чистоте и порядке, не будем знать, что, как здесь написано, пожрать, что одеть, где и как погадить, и, извиняюсь, посмотреть, что там у нас в анализе. то в этом случае я думаю, что мало мы чего наворотимы. Да кому же в ум придет на желудок петь голодный? Еще у нас дедушка Крылов-то рассказывал нам, да, вот и муравья. Естественно, что базис необходимо нам иметь, но ну, основу, скажем так, фундамент, да, вот, нашу, то, на чем мы будем строить, то есть тело. А тело невозможно, если мы о нем не будем заботиться. Вот когда вы будете задумываться о том, как одеть, как пожрать и что там сделать, вы будете задумываться о многом другом. У вас будет также прорываться здравомыслие, потому что вы будете понимать, что супермаркеты — это немножечко не то, что нам надо, а может быть, даже немножечко не то, что такой принцип существует. Это, вернее, выживание тоже не наш. И вам будут приходить очень правильные мысли. Настолько правильные, что вы будете удивляться. Казалось бы, говорим о, о земном, о телесном, а мысли правильные. Поэтому давайте мы будем идти последовательно, не перескакивая со ступеньки на ступеньку, чтобы не поскользнуться и не свалиться вниз, кубарем, не расшибить себе лоб и все остальные части тела. Поэтому в, данном ситу в данной ситуации, в данном эфире, мы говорим про то, что является основой. А вот когда мы поймем, как эта основа появляется, как она строится, выстраивается, вот тогда давайте уже будем говорить, а как теперь эту основу применять. И вот тогда мы обязательно и про дух поговорим, и про душу, и про геноцид, ювеналку, и статьи там всякие, разврат детей, и все остальное. Но представьте вы себе, развращают ребенка, вы идете такой ветром сносимая травинка, да? Вот такой говорит, слушай, перестань, пожалуйста, над ребенком издеваться, развратнику. Он тебе бабах в черепушечку и отдыхай, и продолжай дальше, а потом над ним усладился и с тобой начинает развратничать. Так что, ребятушки, давайте все таки понимать, что есть основа, и есть то, что на, на, в этой основе находится, на этой основе строится. Нельзя одно от другого отделять. Я не отделяю духа и душу от тела, но если нет тела, то вы уже не человек. Ну, то же самое, как и душу, если от тела отделить, тоже уже человек не будете. Ну, извини, что я так долго. Идем дальше. Я Гриша я же все время об этом говорил именно что носить что мыслить и как раз об этом процессе можно сказать что мы сейчас все больные все больные поэтому махнут на себя рукой ни в коем случае начни меняться сам будет вокруг тебя окружение меняться непременно вот это и есть твой вклад будет великий вклад Угу. Хорошо. Идем дальше. Ну, даже вот это продолжение рода. Ну, кто продолжит рот, если сам никакой, да? Ну ладно, идем дальше. Я, Гриша, вопрос эфир. Как сказители относятся к употреблению? Сейчас я на твое лицо смотрю. Яиц. Яиц. И дальше продолжаю вопрос. Я просто смотрел на твое лицо, как ты изменишься в лице или нет. Удержался, удержался, молодец. Так, ведь говорят, что на Руси была и есть традиция расписывать и красить яйца, а также стучаться ими в память о битве Тарха и, разруш... и разрушенной Луне-Лели. Луне Если эта традиция древняя, значит ли это, что наши предки до крушения лун были сыроедами? Вот так вот развернут вопрос. А... Что касается яиц, то ä, вот белок использовали для кладки зданий, для укрепления цепляющиеся устройства. Глины соединяли, вот этот белок использовали там. Желток использовали, можно было употреблять только в сыром виде. Сейчас только оно тоже будет принят, если будешь только им пользоваться. Я уже этим не пользуюсь. Раньше я когда-то медленно так переходил не резко. Яички а только вот сырой э, желток, а белок нет. Он все склеивается внутри. Они не несет пользы. А если сваренный белок, то это как ну, мертвый белок, мертвый белок. Он как мусор, как поршень проходит. Тух, Называет тухлятина, да, своим словами? Да. Хочешь сказать своё слово, ну скажи, тухлятина. Ну, ладно. Вот. Поэтому, да, это не наше, все же мы же, опять же, птиц насилуем. Нам птицы должны занимать свое предназначение выполнять. Вот. А когда мы их вот так вот, мало то она птица фермах за два года она превращается полностью, все свои яички выносит, не нужна будет уже через два года так вот продолжительный свет и так далее то есть насилие над природой и нам эта пища вот как молоко в детском возрасте нужно пользоваться до да? нас ну, 5 что сказка говорит но ну, не пей из копытца козленочком станешь материнское молоко это все нормально а раз от коровки коровкой станешь от от козла козленком станешь но информация от них передается тебе это вот навязывание все то, что нас разрушает. И так говорится, что раньше писанки писали наши щуры и пращуры, потому что яйцо по сказке курочка ряба, да, это творение мира. Творение мира, яйцо. И вот я человек человеке говорил, если информационно-силовая структура человека тоже яйцо. Земля, наша матушка, тоже яйцо. Галактика диск, а вселенная яйцо. Поэтому яйце, как писанки, как крашенки, это отношение, как все сказки наши, космология. Вот что сказки подтверждает, оттуда брать информацию, и чтобы специально что-то делали, красили. Может быть, я всех... Не все у нас есть, что у нас есть сейчас только что-то сохранили староверы, старообрядцы, что-то в своих обрядах сохранившиеся, оттуда может что-то достать настоящие веды. А так все все вычищено у нас. Но ну, в любом случае, не было таких больших птицеферм. Если были птицы на дворе, то для каких-то других, наверное, целей не в прямом смысле то, что сейчас, наверное, подразумевается. Хотите... Я, когда она ходит на природе, яйцо-то будет, даже желток-то будет здоровый. А сейчас, которая там выращена на этих э, непонятно каких э, ГМО-шных продуктах курица, чего она яйцо-то нам даст? Какое uh -huh. Ну, так все-таки наши предки все-таки были сыроедами всегда, или в какое-то время были сыроедами, или после чего-то они перестали быть сыроедами? Такой Но вопрос очень распространенный. понятно, немножко так прикинь, если действительно потопы были, были такие катаклизмы очень мощные, которые основная масса Ильи погибала. И Это подтверждает то, что вот сейчас во многих городах, это уже в интернете есть. На полтора-два метра старое здание притопленное. То есть было мощное наводнение, потопление было. Я села вот этот грунт, и они оказались завалены. Посмотрите, там подвальные окошечки, а там же сделано помещение целое, когда внутрь зайдешь. А фундамент строился всегда выше, во все времена, выше земли, чтобы влага туда не шла. Поэтому ну, да. они были, и чтобы выжить, чтобы выжить, опять же взять из Библии. Вот, что касается в первой главе бытия, когда был сотворен человек, там указана пища для него э, травы с семенем и плоды деревьев. Все. Остальное в пищу животным будет, да. А вот для других, которые для, во второй главе, там все, что движется. Ну, в общем, да, прямое указание, почему как раз Каяны и Убилавили, да, потому что Господь презрел понятно, что и на кого. Ладно, идем дальше, чтобы не заострять. А то опять кого-нибудь сейчас растеребишь, будьте вопросы, скажут, вот тут начинает. Ну, ладно. А, это прик... мое мнение, друзья мои, это мое мнение. Ага. Вы сохраняйте свое, уважайте сами, свое мнение. Если радует, это ваше. не радует, это не ваше. Угу. Реплика эфира из Ютуба от Владимира Сва. Про стропила Данилов рассказывал. Я беседку так построил. Вот про наклоны когда ты говорил. И про кровлю. Так, дальше опять Игорь э, карпич, карпи, кир, Кирпичникова. От Игорь Кирпичникова. Угу. Вопрос из Ютуба. Если мы были ранее бород ранее бородами сильны, то почему мы, наши предки, в кавычках, на в скобочках наши предки позволяли рубить бороды? Ну, да, глубоко надо смотреть сразу. Все в э, мироустройстве циклично. И когда наша галактика проходила среди обитания темных сил, поселенных в космосе. Чтобы выжить, мы должны были заснуть. Вот эти моменты мы воспользовались серые темные космической паразитической сущности и это мое, мое же опять мнение были клонированы люди для этого вручили им тору и вперед ребята И именно в это глухое время я не буду развивать эту тему я думаю дальше все додумайтесь да, чтобы опять кого-то не обидеть да, что да. и что-то не затронуть, да, да. у кого-то. Реплика из Ютуба от Виталия Микерова. Китайцы свои волосы, как бы сказать, такую косичку делали, закрепляли ее. Ну, нич... и что тут такого, ну, закрепляли. Идем дальше. Вопрос эфира из Ютуба от Геннадия Яска. Что делать русским в этом бедламе? Что делать русским? Жить по правде. Чтобы не случилось, оставаться на высоких вибрациях, выжить, сохранить род детей своих, сохранить землю, обеспечивать обмен силой Земли с космосом — это одно из главных наших предназначений. изучать изначальный наш язык, тогда ты по-настоящему будешь служить Руси. Вот задайся этой целью. Это будет служба Руси, народу русскому и даже космосу всему если ты можешь из изначально истотный язык изучать через язык ты можешь восстанавливать культуру через культуру народ через народ ты восстановишь русь матушку угу. дальше Понравь? чтобы низкие вибрации у тебя не появлялись не пить не курить не гулять с другими ни с каким полом ни с мужским не женским и в этом случае это опускание на низкие вибрации. Даже несколько глоточков спиртного у тебя закрывается все верхние чакры, кроме двух нижних, со всеми утекающими последствиями. Точно так же, вот то, что я опускать опускает на, на низкие вибрации. А ты уже сразу под, подключает тебя вот всем этим сущностям паразитическим, и агрегорам паразитическим, ты уже подключен. И они тобой управляют, прежде и разрушают тебе Паразит не знает этого предела. Если черви развелись внутри, они не понимают, что могут погубить кормильца. Точно так же вот и паразитические эгрегоры, они этого не понимают. Вот что делать нужно русскому человеку. Я так, так быстренько пробежался. Просто становиться Просто... русом, жить да, по, по, своим, по своим правилам, которые нам правила предки передали, а не по тем, которые нам навязали. Совершенно точно. Жить в ладу с природой по совести, ну, чтить своих предков, все будет хорошо. Вот совесть и да. правда слова тождественные. Поэтому я использую слово «правда». А мы пользуемся совесть. Давайте я их раскрою, что они тождественные. Когда ты, у тебя есть совесть, а это совместная весь с Творцом, так, когда будет эта связь по твоему желанию? Творец не нарушает твою свободу выбора. А вот э, паразитическая система дьявола нарушает, он стремится это сделать. Значит, когда ты к нему даешь запрос, он тебе дает ответ. Что он будет давать? Он будет тебе давать правду. Поэтому совесть и правда тождественна. Вот свою волю надо и проявить на пробуждение вот этой совести. Чтобы усилить связь с Творцом. Mm -hmm. Хорошо. Так, Владимир Змутич написал. Владимир Николаевич, творог и сметану можно кушать ежедневно? И расскажите про то, как очищать воду. Когда уже сильно привязан к молочному... Взрослый человек не должен кушать молоко. Если привязан, то творог, правильно сделанный в домашних условиях, безо всяких химикатов. Вот. Творог можно попользоваться. Да? Вот. А все остальное я вот уже считаю что это просто не нужно делать как воду очищать? я уже говорил набери в интернете я со всеми говорю на ты потому что для меня когда что-то плохое совершается, мы что говорим увы вещи олег шел на врага говорил я иду на вы на врага он на вы называл врага Поэтому Свято... я... Святослав тем же самым пользовался. Совершенно Иду точно. на вы, да. Поэтому вы это свет, и еди... тьма и разделение, а ты единение свет. Поэтому я из... в эфире пользуюсь пониманием ты. Так что я думаю, что я никого не обижу. Не, Владимир точно не обидится, это наш человек. Хорошо. Итак, в интернете поискать провод, как очищать, я думаю, там да, вот подробно вот, в инструкции. Вот, что? Я набираю в интернете водный доктор. И великолепно там информации то можно добыть, как и ощущать но кроме этого поскольку вода великолепно впитывает информацию значит там где у тебя есть вода у тебя не должно быть плохой музыки никакого насилия в пространстве нельзя ругаться где ты живешь все скукоживает и забе... сжимается и забирает у тебя силу я на встречах биолокации показываю, как слово действует на окружающие предметы так вот Выругался, все от тебя сил начнет забирать. Поэтому состояние твое должно быть всегда на позитиве. Тогда ты воду будешь содержать таким образом. Обязательно надо настаивать в воде, на нас не хватает кремния. Пропорции у нас должны быть в соответствии с природой. На втором месте, после кислорода, по количеству на Земле кремь, а у нас его не хватает. Поэтому. У меня вот четыре баночки с трехлитровых стоит в одной у меня стоит хрусталь горный во второй крем конечно для обработки и там же я использую медный штырь удивительное свойство меди делать пропорцию микроэлементов в воде согласно природе это просто удивительно вот то что я уже говорил я доктора вспомните. Хотя он тоже у нас взял, это наша информация. Подкладывайте, пишите туда все, что хотите. А в наше время сейчас, я уже возвращаюсь к началу, забыли, наверное, то, что вот, э, написал на бумажке, что ты хочешь исправить, как лекарство себе. Наговори, напиши на эту бумагу. Это мое лекарство от катаракты. И поставил на эту бумажку кружку с водой. Утром выпить ты работай сам с водой. Ручками обведи, да, на, на любви с ней пообщайся с любовью. Все, процесс пойдет. Хорошо. Так, дальше. Народное славянское радио. Для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части.